Здравствуйте мои уважаемые зрители На дворе у нас 5 июля И сегодня мы продолжаем разговаривать Об экономических проблемах тех или иных государств Регионов В связи с новыми обстоятельствами Которые возникли в результате начала Российской специальной военной операции Мы с вами уже поговорили немного об Украине О Европе Сегодня мы с вами поговорим о США Ну и последний это будет разговор о России Который тоже в связи с проведением Специальной военной операции Несмотря на то, что естественно, официальные смирят Что никаких проблем нет Проблемы на самом деле есть, причем угрозы есть, и мы о них поговорим, думаю, уже завтра, если не будет никаких форс-мажоров. Сейчас же мы поговорим о проблемах США на первый взгляд у США вроде бы все сейчас неплохо. В первую очередь потому, что им с британцами удалось таки столкнуть лбами Европу и Россию. Сегодня режим санкций введен европейскими странами примерно такой же, как ввели его американцы и британцы. То есть оторвать Европу от России им удалось. Опять же переключить Европу на поставки природного газа из Соединенных Штатов Америки им удалось. Этого конечно не хватает. Тем не менее можно считать, что основную задачу которая ставилась перед провоцированием этой войны, они выполнили. На самом деле это только часть той проблемы, которую сегодня вынуждены решать Соединенные Штаты. Дело в том, что перекос их экономики, он уже очевиден даже не только специалистам, но и люди, которые более-менее разбираются в экономике, хоть немножко, да, они понимают, что те перекосы, которые накапливались в экономике как Соединенные Штаты, так и в мировой экономике, они неразрывно связаны, они не могут просто так взять и рассосаться. И заливка бензином по сути кризиса 2008-2010 годов, а именно включением э, обычного денежного станка Федерального резервной системы он может пересечь только к гораздо большему кризису, чем он был 12-14 лет назад. Причем кризис как для американской, так и глобальной экономики он системный и избежать его уже никоим образом нельзя. Более того, все говорит о том, что он уже начинается. И его видимая часть, аналогично, например, обрушению банка Lehman Brothers, может случиться уже в ближайший год. Какие это признаки? Ну, во-первых, американские долговые обязательства уже давным-давно никто не берет. Не только Российская Федерация Китай, Россия же полностью полностью от них избавилась, Китай избавляется со скоростью примерно 1 миллиард долларов в сутки, но проблема даже не в этом. Основная масса стран, которые ранее покупали американские долговые бумаги, они от них избавляются. И Федеральная резервная система уже давным-давно выкупает свои собственные долги, а это грозит инфляцией. Вернее, это уже вылилось в страшную инфляцию, плюс сюда добавились те выплаты, которые делало американское правительство во время так называемого ковид-кризиса. То есть за два года в экономику США не необеспеченно вкачали более 6 триллионов долларов. Ну и естественно, это вырезало в инфляцию. Понятно, что сегодня обанкротившиеся американские элиты пытаются объяснить все это начало специальной военной операции на Украине. Но на самом деле все это началось в том числе и падение рынков. Еще до начала специальной военной операции. До нее еще было почти два месяца, а рынки уже начали валиться. А инфляция уже тогда достигла рекордных значений как для Соединенных Штатов Америки, так и для Европейского Союза. И на самом деле... Очень похоже, что американцы, провоцируя Украину, соответственно, вынуждая Россию вступиться на Украине, в том числе запускали и новую стадию мирового кризиса, чтобы потом сбросить все с больной головы на здоровую. То есть объяснить те проблемы, которые дальше будут в их странах, специальной военной операции. То есть вот такая была предпосылка. Ну и что мы имеем на сегодняшний день? Итак, долги уже никто американский не покупает. Инфляция разогналась по американским меркам до небес, причем вторая волна инфляционного роста, она скорее всего будет осенью-зимой. И это же будет связано не с подорожанием энергоресурсов, а с вторичным подорожанием всей продукции, которая завязана на энергоресурсы. Как я показал в предыдущем материале цикла, в европейских странах инфляция промышленных товаров достигает 30-40%. Ну и дальше, говорится, кризис запустился уже по обычным рельсам. Федеральная резервная система, пытаясь побороть инфляцию, выключает денежный станок, начинает выкачивать деньги из системы. Естественно, это мгновенно приводит к увеличению процентных ставок в самих Соединенных Штатах. Пузырь рынка недвижимости, который достиг очередних небывалых высот, замер. Все это вместе сделало новые кредиты неподъемными для населения. То есть, например, если 30-летний обычный кредит на среднее домовладение в США раньше обходился американцам ну, год назад полторы тысячи долларов, то сейчас примерно две с половиной тысячи долларов. Ну и, соответственно, по новым условиям кредит уже никто не берет. Но, соответственно, это уже в ближайшее месяцы приведет к сдуванию рынка недвижимости и обрушению банков, у которых все на этом завязано. То есть та схема, по которой все происходило в 2007-2008 годах, она сейчас воспроизводится только в гораздо больших масштабах. И экономический шторм, который нам всем предстоит пережить в ближайших пару лет, он будет намного более серьезным, чем кризис 2008-2010 годов. Это уже неизбежно. Единственное, чего еще пока можно избежать, это неконтролируемого обвала. Естественно, никому он в данной ситуации не нужен, потому что это полностью похоронит под собой. Ту мировую экономическую систему, к которой мы с вами привыкли. Нет, мы ее обязательно похороним, но ну, было бы для нас в том числе выгодно хоронить ее медленно, не одним большим хэпом. А это может случиться, если руководство Соединенных Штатов Америки потеряет контроль над ситуацией. Причем вероятность такого сценария очень и очень большая. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном материале. На этом я по этой теме на пока все. До свидания и до вечера.